Чистка климат-контроля на Prada 150 от грибков и бактерий. Снимаем крышку под бардачком, откручиваем болты и отщелкаем. Крышка снята. Мы видим шлангу для конденсата от климат-контроля. Так как с этой шланги вытекает конденсат, логично будет через нее в систему задуть активную пену. Вставили трубку очистителя в трубку для конденсата и начинаем дуть. На официальном сервисе Toyota рекомендует дуть не больше полбаллона. Для того, чтобы пена не вышла из дефлекторов в салоне. Дунем для виду, как это все происходит внутри. В таком же порядке устанавливаем крышку снизу бардачка. После того, как все установили, запускаем двигатель и включаем печку на максимум две зоны. И ждем минут 10 под воздействием большой температуры жидкость поступит в труднодоступные места и максимально эффективно убьет грибки и бактерии после чего включаем кондиционер какое-то время катаемся сначала будет чувствоваться запах в моем случае легкий яблочный запах со временем он должен уйти вот покатался два часика и чувствуется климат-контроль дует холодком и уже нету такого неприятного запаха. То есть когда в жару садишься, сразу запускаешь и такой вот какой-то реально неприятный запах. Его уже нет, но пока еще э, запах яблока чувствуется. Ну как бы должен со временем уйти. В любом случае дезинфекцию сделал. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.